Честно скажу, ребят, да, всем привет, конечно, всем привет, да. А бывают такие штуки интересные, вот вроде пользуешься, все пользуются, все знают, а некоторые лупают глазами, когда им говоришь, и удивляются. Вот у меня сегодня три человека удивилось на консультации персональной, что такая штука есть. Я решил, что расскажу. Называется VidaQ, скачать можно бесплатно, правда, говорят, платная версия получше. Честно, платной версии пока нет, пользуюсь бесплатной, буду пользоваться платной, расскажу про платную. Что, короче, дает эта штука? Во-первых, она дает массово копировать аннотации. Вот смотрите. Я, правда, здесь уже зафигачил. Может быть, какой-то другой мой канал за зашпилим сейчас? Боже мой, да канал-то у меня... он панда, живи. Сейчас научу вас. Массово позволяет копировать аннотации. То есть, например, хотим мы пропиарить мой канал по заработку в интернете с нуля. Вот он, сладкий мой каналчик. Делаем мы, допустим, аннотацию на какой-то ролик. Боже мой, кто-то в Че Чего вы ночью перескопите, Спите. Пардон. Давайте возьмем, там, я не знаю, как заработать. Как, как заставить себя работать. Как, как заставить. Какой-нибудь возьмем плейлистик мой. Работа в интернете на дому возьмем. Выберем вот этот роличек. И забьем. Вот. И возьмем сюда видео. И добавляем аннотацию классическим способом. Да, то есть, вот мы возьмем сюда. Там, я не знаю, на, О, на 40 секунде. Добавим аннотацию. Как зарабатывать, сидя дома. Да, мы сделаем. Делаем ссылку, делаем, ну, то есть, обычную аннотацию, я думаю, что, слава богу, слава богу, все умеют это делать. Вот делаем ее, конечно зеленым, зеленый самый красивый шрифт. Как зарабатывать, сидя дома. Она маленькая получится, потому что она у нас из перископа. Ну и черт с ней, пусть будет маленькая. Давай, надо сделаем какой-нибудь шрифт 13, чтобы не было бардака. Перископное просто видео. Ну, маленькая будет, ну и как бы фиг с ней. Вот мы ее такую маленькую сделаем. А что это у меня вылезло? Не надо. Вот Применить, да? Все, готово. Готово, готово. Теперь выходим мы, допустим, вот сюда. И хотим, чтобы на всех наших видео вдруг была такая аннотация. Нажимаем вот сюда. И делаем Copy Annotations. И вот у нас есть секреты YouTube и есть, как зарабатывать сидя дома. Давайте секреты YouTube возьмем. А можем мы эту взять? Давайте обе возьмем. Нажимаем дальше и выбираем, на каких видео хотим. Ну, мы выберем, допустим, первую, первые 30. Вуаля, нажимается loading видео. давайте мы на берлогу шоу теперь поставим, как зарабатывать сидя дома, да? Ну или вот и, и вот на перископ еще поставим, а больше никуда не поставим, а можем и сюда поставить, неважно, давайте на 2 поставим. Нажимаем next и нажимаем, я готов, копируйте мои аннотации, к черту, и смотрите, что происходит, это же уникальная вещь, все! Смотрите, здесь аннотации не было, не было, проверяем, я единственное, что не помню, на какой минуте мы вставили, но сейчас найдем, подожди, это берлога шоу была. Вот, ребятушки, как зарабатывать сидя дома. Вопросы есть, вопросов нет. Аннотация работает. Единственное, что ее растянула, потому что она была, видимо, растянута там под размер э, перископа. Вот. Но это единственный косяк, что там я в перископное видео взял. Но тем не менее, и в конце аннотация тоже должна появиться, и она появится. Она появится. Суть в чем? Очень хорошая вещь. Далее, если вы пользуетесь видоиск, у вас в хроме появляется вот такая штука, которая показывает теги вражеские. И можно, например, узнать, какие крутые теги у немагии. Я удивлен был, но многие не знают. Я думал, эту фишку все знают, опять же. Но многие не знают, что немагия применяет очень хитрую систему тегов. У них пара тегов под запрос того, кому они хотят привязаться. В данном случае Сергей Бадюк. Или, например, можно посмотреть ролик рака Макафо. И вы удивитесь, но там тоже вполне себе Рака Макафо. Вот. Так что, ребят, vidIQ хорошая вещь. Рекомендую пользоваться. Что еще интересного нашел, пользуясь vidIQ? Что он учитывает, ну, как, как, как я и говорил, лайки, дизлайки, комментарии, все это влияет на активность, понятное дело, удержание аудитории, да. Но самое главное, он учитывает шеры Фейсбука. Вот уж не знаю, но мы, ребят начали покупать шеры Фейсбука на свои ролики. Вот пока не могу сказать, но я как считаю, 5 рублей вас не убьют за 2-3 шера. А лишними эти шеры точно не будут, потому что это ссылочная масса. Поэтому, если вам интересно покупать шеры, опять же, по ссылочке в описании. Кстати, кстати... А мой товарищ залил вебинар с Канаденом, рекомендую посмотреть, вебинар мощнейший, ссылка опять же на экране и в описании. Надеюсь, был вам полезен, свои вопросы по YouTube можете задавать в комментариях, ну и ссылку на VidIQ я тоже оставлю, он бесплатный, ну скачайте, попробуйте, может вам понравится. Много еще фишек у него есть, но я рассказал то, что мне нравится, особенно в нем. Надеюсь, был полезен.